Да я не понимаю, что я не наношу урон, я бью скиллами, они у меня вот так вот Вот так вот у меня скиллы бьют, Да вообще, что добьем и больше не будем играть, значит Я не знаю, что делать Сука, я сейчас водки себе налью Я сразу как зашел и лайкушка сразу прилипла, брат Давай, всегда отвечаем. Можете тут наконец-то. А может убить. как он сильно бьет ты меня да сука ест ест ссылка в прополчанах. Боже, герой да ну ты нахер я герой ребята я И мы голд голд а мы второй. взяли Горьба. Горьба. Горьба сюда сука. сюда граз ребята мы взяли героя смотри развеется а второй ай-ай я взял герой Вообще, я прыснул, прыснул.